здесь у нас что за машина? Расскажи, это проведи нам экскурсию. старенькая модификация Т-64 БВ, то есть было БВ, потом уже Булат и Оплот. Это еще старенькая модификация. Но это Сто... украинский, правильно? Да, это, да, понимаешь? да, украинский танк. Его заметили еще при заходе в аэропорт, троном, как он здесь одинокий стоял. Его сразу артой посекло, и сюда украинские власти даже потом не ринулись, к нему бросили его. Сейчас то, что он страшно выглядит, это только, как бы так сказать, внешняя оболочка. Его можно реанимировать. Мы посмотрели двигатель, посмотрели радиатор, он не задетый. Его с сапером прочесали сегодня, то есть он спокойно может. Его сейчас будем... По максимуму э, выдергивать В безопасное место И там будем уже пробовать его реанимировать ну, Я слышал, как вы общались э, с корректировщиком Как раз